Дорогие братья и сестры, скажем слава Богу. Давайте мы встанем на наши ноги. Благодарим Бога, что мы можем прийти сюда, прославить Его имя. Я хочу поговорить о... поделиться в начале нашего служения. Перед тем, как мы будем прославлять нашего Бога, я хочу поделиться о таких моментах, которые написаны в Писании. Бог есть любовь, и Он изливает эту любовь в наши сердца. Он изливает эту любовь к нам ежедневно, и мы ощущаем и переживаем это. Первое Иоанна. В 4 главе 16 стихе написаны такие слова. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Дорогие братья и сестры, сегодня Бог дает нам возможность, чтобы прийти к Нему и принять эту любовь, которую Он изливает в нашу жизнь, принять то, что Он дает нам. И знаете, 1 Коронфианам, 13 глава, это есть как глава, глава такая о любви. И мы многим известно, кто читает Библию, это есть глава любви. И мы видим здесь, что если ты любви не имеешь, то ты ничего. То есть у тебя, если у тебя нет любви, то ты, как здесь написано, медь звенящая. Как бы нет ничего твердого, нет какого-то основания. И также говорится, что любовь, она пребывает всегда. Вот «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Мы видим, что то, что очевидно, то, что мы слышим, она может уйти. Но главное, что любовь, она не исчезает. И последний стих этой главы, 13 главы, говорит такие «А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше» мы видим, что любовь, она превозмогает всего того, что есть. И здесь говорится о, о двух вещей: Это вера и надежда. Потому что, я так скажу, как это взято э, с фразы одного э, теологи, который в 1600 году, он говорил такие слова. Его по имени зовут Лайтфут. Он сказал так, что вера впокоится в прошлом. А любовь она работает в настоящем. Надежда смотрит на будущее. In English, Lightfoot said these words, faith, faith rests in the past. Love works in the present. Hope looks forward to the future. И что я хочу сказать этими словами, что он имел в виду, что любовь, почему она превыше всего, потому что она находится сейчас, она работает сейчас. Да поможет нам каждому Господь, чтобы мы, наш фокус был на то, чтобы принять эту любовь, чтобы не только принять, но также отражать эту любовь, которая от Бога вселяется в наших сердцах. Давайте мы сейчас закроем глаза, помолимся Богу нашему и воздадим Ему славу.